Я приветствую всех! И сегодня мы приготовим калитки из ржаной маки с начинкой из картофеля. И для этого нам потребуется для теста 500 грамм или 3 полных стакана плюс 1 столовая ложка ржаной муки, 300 мл кефира, мы используем 1% жирности, и половина чайной ложки или 6 грамм столовой соли. Для начинки потребуется 500 грамм сырого очищенного картофеля, это 7 клубней средней величины, 1 литр воды для варки этого картофеля, 100 мл молока, будем его добавлять в картофельное пюре, 100 грамм сливочного масла, из них 80 используем в пюре и 20 для придания калиткам глянца. Также нам потребуется 200 мл сметаны для заливки картофельного пюре. Приступим к приготовлению. Для этого сначала поставим отвариваться картофель. Клубни картофеля заливаем холодной водой, так, чтобы вода его полностью покрыла. Пока картофель варится, в это время займемся приготовлением теста. Для этого в гастроемкость выливаем кефир, в нем растворяем соль и начинаем постепенно вмешивать ржаную муку. В зависимости от жирности кефира может потребоваться чуть больше или чуть меньше муки. В данном рецепте мы использовали 1% кефир. Если в вашем распоряжении кефир с большим процентом жирности, то половину кефира можно заменить обычным молоком. Полностью готовое тесто должно быть упругим и не липнуть к рукам. Проверим картофель на готовность. Для этого проткнем его вилкой. Мы видим, что вилка легко входит в картофель, разрыхляя его. Следовательно, он полностью готов. Сливаем воду и вводим сливочное масло, перемешивая. Измельчаем картофель в пюре, для этого можно использовать толкушку или обычный ручной миксер на низкой скорости. Также можно использовать погружной блендер, но тоже на низкой скорости, так как используя технику на высоких скоростях, вы превратите картофель не в измельченное пюре, а в подобие клейстера. Далее в еще горячий, но уже растолченный картофель вводим молоко. Быстро-быстро перемешиваем до однородности, чтобы не образовалось комков. В случае, если вы используете коровье цельное молоко, то молоко предварительно нужно обязательно вскипятить. Мы в данном рецепте используем пастеризованное магазинное молоко. Далее переходим к хлебке калиток. Для этого рабочую поверхность припыляем мукой. И тесто раскатываем вручную в виде длинной колбаски. Затем колбаску делим на заготовке равного размера. И у нас их получилось 16 штук. Основную часть заготовок э, с рабочей поверхности убираем, откладывая их в сторону на тарелку. Далее заготовки калиток раскатываем в форме круглых лепешек толщиной 2-3 мм. Для этого будем использовать скалку. И для того, чтобы к скалке не прилипали заготовки из теста, мы скалку также припыляем мукой. Если в вашем распоряжении в данный момент нет скалки, то использовать для раскатки теста можно также любой предмет цилиндрической формы. Например, толкушку для картофеля, стопку или стакан. На раскатанные заготовки выкладываем картофельное пюре. Оно пока еще теплое, поэтому легко принимает форму, необходимую нам. Картофельное пюре распределяем по форме заготовки, оставляя отступ от края теста порядка одного-полутора сантиметров. Далее приступаем к защипыванию краев теста, придавая нашей заготовке форму цветка. Вертикальные защипы теста по всей длине окружности, дают возможность сформировать калитку в форме чашечки, на дне которой находится картофельное пюре. Бортики этой чашечки располагаются на высоте 1-1,5 см от основания, что даст нам возможность дополнительно поверх картофельного пюре налить сметанную заливку. Уже сформированные калитки сразу же располагаем на противне. И далее повторяем процедуру раскатки теста и лепки калиток со следующей партии заготовок. Все точно так же. Припыляем мукой рабочую поверхность, припыляем мукой скалку, придаем круглую форму раскатанным заготовкам, добавляем начинку, делаем защипы и заступы по краям, Формируем цветочек подсолнечника, пусть наши пирожки, наши калитки нас радуют весенним настроением. Так, на данный момент нами слеплена половина из заготовок теста, то есть 8 калиток, большее количество на противне у нас не помещается. И теперь поверх э, уже вылепленных калиток, поверх картофельной начинки выливаем по 1-2 ложки сметанной заливки. Если вы используете достаточно густую сметану, то в саму сметану можно ничего не добавлять, просто залить ее поверх картофеля. И при температурной обработке она придаст калиткам интересный рисунок. В случае, если у вас сметана меньше жирности, то для ее загустения на 200 мл сметаны можно ввести одно куриное яйцо или одну чайную ложку крахмала и тщательно перемешать до однородности, а затем вылить на картофель. Далее выпекаем калитки в течение 20 минут при температуре 200 градусов. А пока наши калитки пекутся, расскажу, что начинку для них можно делать не только из картофельного пюре, но еще и из ячной крупы, пшена, риса, из рубленого крутого отварного яйца или из ягод. Итак, наши калитки испеклись. Достаем их из духового шкафа и, не снимая с противня, обрабатываем края калиток, состоящие из теста. Растопленным сливочным маслом. Это необходимо для смягчения корочки. Наши калитки полностью готовы. Посмотрите, какие они румяные, пышные, аппетитные. Какой весенний, красивый, ярко-желтый цвет. Благодарю вас за просмотр видео. Удачи вам в приготовлении и приятного аппетита!